Вакцинация от гриппа началась и в Казанском федеральном университете Процедура бесплатная и безболезненная Эффективность ее проверена многими годами В этом году у нас план 60% от всего населения и 75% группы риска В группу риска входят преподаватели, медработники, студенты, социальные работники Те люди, которые по роду своей деятельности много общаются с другими людьми к группе риска также относятся пациенты с хроническими заболеваниями, ожирением, гипертонией, а также люди старше 60 лет. Сотрудники КФУ, преподаватели тоже входят в группу риска. У нас будут организованы выезды по институтам в соответствии с приказом ректора. Каждый год значит, формируется график выездов. И обязательно мы прививаем всех преподавателей. Вакцинация против гриппа противопоказана тем, у кого имеется аллергия на куриный белок, так как вакцина создана на его основе. Еще есть противопоказания такие, которые, например, острое заболевание. Это временное противопоказание. То есть после выздоровления, через две недели от выздоровления можно привиться будет. Бесплатную прививку можно сделать в университетской клинике КФУ. По адресу улицы Вишневского 2а с 8 утра до 6 вечера в привичном кабинете. Лилета Липова, Ленардо Вальтьяров, Универньюз.